Ну что ж, если вы это смотрите видео, значит у вас проблемы, что не удаляются у вас папки. Есть, конечно, решение. Вот эта программа первая идет. Можете эту поставить сперва. Посмотрите, смотрите. Заблокированный путь. Удалить. Разблокировать. Разблокировать все. Примерно так удаляется. Я останавливаю маленечко, долгая история. Кстати, могу предупредить, что здесь сразу полностью эта система блокируется. Windows, я имею в виду, ничего не сделаете, пока миссия не остановится. Но в принципе это как бы, как бы хорошая программа, неплохая. Ну, слишком долго. Если, например, удалять папку более 10 или 5 гигов, ну, от 5 до 10, это долгая история будет. Будет, может, день, может, два, может, три часа. Смотря какой компьютер у вас, видите. Здесь написано при, при загрузке. Значит, это она, программа эта не удалилась. ну вот она как видите она совсем не удалилась <зыв> <зыв> <зыв> вот она еще одна довольно неплохая у меня в облаке все есть в принципе можете скачать ссылки снизу что это что эту программа. Ну, вот смотрим заблокировано. здесь смотрим можем принудительно сделать если она не удаляется ну и смотрим удалить и разблокировать смотрим все нету практически все папки которые в windows есть она удаляет всем пока до свидания Подпи желательно подписываться всем пока